Вечер, вы, хат, господа, это новая рубрика на моем канале. Эта рубрика будет немного похожа на рису ваших запросов, потому что в этом видео я буду немного рассказывать про арт и про своем. Ладно, и буду тянуть куда за кое-что, и я начинаю. Первый арт от Шин. кстати, все пять артов ее или его, ей или ему отдельное спасибо. Ну так вот. Первый арт. В этом арте мне понравилась прическа персонажа, потому что мне нравятся такие прически, и мне немного напомнило из нескольких моих персонажей, например, Аврора. И кстати, в 18 мая будет мое день рождения, и я собираюсь снять. Аск в вот, честь моего день рождения. Если вы хотите задать мне вопрос, напишите его в комментариях или в телеком канале. И мы идем дальше. Вот такой арт. Мне понравился вопрос, потому что я редко ищу подобные арты. И кстати, кто помнит или знает, где-то 4 месяца назад я сказал, что у меня появилось две идеи. Одна старая, а вторая новая. Вторая идея будет отдельное видео, и я немного заспорил, про что будет в видео. Он связан с чумными докторами, а новая идея, и я не буду спорить, и сразу скажу. Я собираюсь снимать себя на камеру, а куда будет видео про вторую идею? Я попытаюсь снять видео после видео про мое отношение к Ругачу, и мы идем дальше. Про остальные арты я не знаю, что о них сказать. Я просто... Я расскажу, что я хотел еще рассказать, А на фоне будет, как я рисую эти арты. Ну так вот, в прошлом видео, но ну, не совсем прошлом видео, я сказал, что я готовлю третий минутный клип Эхо для 100 подписчиков. Он сейчас готов на 20 И я думаю, что я успею сделать клип до 100 подписчиков. На моем телеком канале. И иногда будут мини-спойлеры на 100 подписчиков. И я заканчиваю 4 лайков и я делаю вот эту часть. С вами был Сомра, всем удачи и пока.